Новости с колес не оставили без внимания выставку белорусской и российской техники на ВДНХ. Мы уже рассказали про грузовики марок БелАЗ, МАЗ и КАМАЗ. Однако среди экспонатов нашлось еще немало интересных экземпляров. Так представленный в 2019 году автобус МАЗ-303 продолжает удивлять широкую публику эффектным дизайном. Это третье поколение пассажирских машин, буквально напичканное современными агрегатами и передовыми решениями.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 Например, МТЗ не поленился доставить около десятка своих тракторов. Мало кто знает, но тракторы «Беларусь» Минского тракторного завода хотели и хотят выпускать в Татарстане. Освоить сварку и сборку кабин, но двигатели ставить «Каменс». Теперь понятно, что с двигателями «Каменс» придется распрощаться, а вот сам проект неизвестно, жив ли или нет. С российской стороны, пожалуй, главным шоу-стоппером оказался огромный рост модели 2375. Этого монстра принято называть «майбахом среди тракторов». И не удивляйтесь восьмиколесной схеме. Поворачивается здесь ломающаяся рама. Тракторы такого класса мощностью 450 500 лошадиных сил считаются флагманами. Делать их сложно, дорого и к этому готов далеко не каждый завод. Например, в Беларуси техники такого класса нет, но они обещают начать ее выпуск примерно года через 2-3. В России машины такие выпускаются, но в них большое количество импортнокомплектующих. Не меньше внимания привлек топовый кировец от Петербургского тракторного завода. Многие аграрные холдинги и крупные хозяйства рассматривают модель К7М как основную машину для ведения хозяйства. Ну что, импортозамещение, так импортозамещение. Прощайте, Джон Дира и Катерпиллеры. Здравствуй, вот такой кировец К7М. Причем, что самое интересное, здесь стоит российский двигатель Тутаевского моторного завода. Хотя на экспорт такие машины предполагалось отправлять с моторами Mercedes-Benz. Но теперь понятно, что Mercedes-Benz -а не будет, а вот ТМЗ останется. На самом деле, за скобками наших новостных выпусков осталось еще немало любопытных машин. И вдвойне жаль, что часть экспонатов участники увезли сразу после открытия мероприятия. Но и того, что осталось, хватило, чтобы привлечь гуляющие по ВДНХ массы.